В смысле я очень любил лошадей, Но, в смысле верховых лошадей, и, ну, стаканья, на, на лошадях. И много занимался с пограничниками, а еще в мое время было немало застав горных, особенно где были лошади. Делал фильм большой для центрального телевидения о лошадях, которые служат сказать, в армии. Однажды с кавалерийским полком, который стоял под Москвой, Валабиным, его иногда называли полк имени Бондарчука, потому что его создали для съемок фильма «Война и мир», а потом так и остался. И вот однажды мне удалось с этим полком сделать дневной марш, то есть во, во время светового мы прошли больше ста километров, а шли на, на съемки фильма «Первая конная», туда, в район Вери и подальше. Но это было интересно, когда идет целый кавалерийский полк тут сбегался народ, там дети за нами бежали, бежали, кричали, там люди выходили, женщины и так далее. После этого он написал песню, которая называется Искадорон идет пыля. Эскадрон идет пыля, в белый пенитрензеля. Собираются девчата, расступаются поля. Собираться девчата, раступаются по лягу. Головные не ленись, ну-ка, вот, ну-ка, рысь, Разберемся на привале, с чьими глаза сошлись. Разберемся на привале, с чьими глаза сошлись. Черноглазая строга смотрит словно на врага, Целый день с ней дары чтобы вечером стага, Целый день с ней чтобы вечером стага. Скорее глазаю, небось, Все вошло бы в критике в гость. Целовались бы все время, спали много бы, но врозь, Целовались бы все время спали много вы. Синеглазая вполне Подошла бы нрава мне Отношения прояснили в за часок наедине Отношения прояснили в за часок наедине Так что главная Не ленись Ну-ка поводу, ну-ка Разберемся на привале С чьи чьи глаза сошлись Разберемся на привале С чьи чьи глаза чьи